Здравствуйте, уважаемые читатели и зрители информагентства «Ледокол». Мы продолжаем наши традиционные телемосты с нашими товарищами из разных городов. Прежде хотел еще раз напомнить, что желающие поучаствовать в наших дальнейших эфирах, либо желающие прислать заявки на тематике, Предложить тему, как сказать, могут э, написать нам на почту инфоледоколсобака gmail.com. Почта всегда располагается э, под эфиром. То есть вы можете всегда э, увидеть эту почту. И второй момент: э, мы запустили э, канал на Discord. Вот, ссылочка тоже будет под э, видео. Там у нас и обсуждение, и работа конкретная, и так далее, и так далее, и так далее. То есть желающие тоже могут пройти по ссылочке и присоединиться. Вот, что касаемо... Да, вести передачу буду я, Вячеслав Мерзликин, член Союза коммунистов и стулы. Вот, что касается нашей сегодняшней темы да но на мой взгляд не менее актуальная тема а, левые в россии то есть э... левые идеи как показывает практика они всегда э, популярны не только в россии но и в мире мы сегодня поговорим о левых в россии вот и соответственно вот эту популярность э, наш классовый враг в лице буржуазии, она тоже может использовать своих интересов. Условно, значит, левые течения можно поделить на несколько категорий. но ну, вот лично я вижу, скажем, системников, это вот товарищи, наверняка, наши выступающие позже об этом расскажут. Вот, не системники, ну и, скажем так, условно их можно назвать сетевые борцы слова. Это вот интернетные бойцы, там виртуальные и так далее. Вот. Представлю наших сегодняшних участников. Сегодня у нас участвует традиционно Дмитрий Викторович, наш товарищ Из Кемерова. К сожалению, пока по непонятным причинам не участвует. Павел Викторович, ну, скорее всего, наверняка есть какие-то веские основания. Вот. Ну и, соответственно, присутствуют традиционно члены Союза коммунистов. Кстати, у нас сегодня новые товарищи добавились к нам, наши товарищи давнишние, мы их давно знаем. Мы с ними работаем вплотную. Это к, к, к тому вопросу, что вот, некоторые говорят, что у вас союз коммунистов только, допустим, в Хабаровске находится, или там за Уралом. Блин. Нет, не так. Вот у нас сегодня присутствует, в частности, Давид из города Ярославля, из новеньких, вот, и Алексей из Ленинграда. Ну, и традиционно Андрей из Хабаровска, Марат из Хабаровска, Юрий Владимирович из Самары или Куйбышева. Вот. И Максим из Магнитогорска. Вот. Ну, и в принципе у меня вопрос ко всем участникам. Что вы можете сказать о левых движениях сегодня в России? Ну, может быть даже и не сегодня, может быть у кого-то будет желание какой-то исторический экскурс сделать. Начать я предлагаю с нашего гостя Дмитрия из Кемерово. Пожалуйста, Дмитрий. Приветствую вас, друзья, соратники, товарищи, зрители. Ну, Изначально я зачитаю... Часть отрывка из одного текста. Образовавшиеся на территории СССР режимы правления обслуживают интересы транснационального капитала. Они фактически им и насаждены на нашей земле и всецело от него зависимы. Задачи, выполняемые этими марионетками империалистического Запада, это очистить территорию Союза Советских Социалистических Республик от лишенного с точки зрения новых претендентов на мировое господство, населения и обеспечить пресловутому золотому миллиарду беспрепятственное и бесконтрольное распоряжение богатейшими природными ресурсами нашей страны. Страна, фактически попавшая под иго варварской и беспощадной чужеземной оккупации. Должна прежде всего уяснить себе свое истинное положение, не обманываясь тем, что оккупация осуществляется руками отечественных предателей, создавших себе социальную базу из разнокалиберного криминала и алочной, беспринципной обывательщины. В их лице мы имеем дело не с какими-то новыми, не с каким-то новым классом внутри нашего общества, а со специфическим под отрядом мировой буржуазии, искусно выращенным в теле советского общества в ходе и в результате длительной информационно-интеллектуальной экспансии извне. Это пособники агрессора, международного капитала и непосредственные исполнители агрессии. Это силы чужеземного вторжения на территории нашей Родины. И как у таковых у них, здесь, на этой нашей территории, нет и не может быть ни на что никаких законных прав. Дмитрий, я прошу прощения, что прерываю. Да, Все-таки да. хотелось бы поближе к теме нашей сегодняшней. Ну, как это, это все, это, это, это, это все я понятно? Я на дочитаю и перейду, чтобы было более понятно по поводу левых течений у нас в государстве. На сегодняшний день, по большей части, левые движения по себе представляют скорее всего это имитационное движение взять ту же самую коммунистическую партию Российской Федерации еще раз вы мне не позволили дочитать отрывок из текста где более подробно изложено по поводу имитаторов еще раз повторюсь во главе с коммунистической партии туда же относится господин попов свое я не там не знаю трудовая россия или какая у него партия который предлагает рпр рабочий пор эволюционным путем вот не революционным а эволюционным ну то он он является имитатором на сегодняшний день я вижу, я вижу только одно движение, которое достойное, которое мы, как это сказать-то более подобрать слова удачные, не имитационные, которым состоят по большей части коммунисты. Это, это движение возглавляет Татьяна Михайловна Хабарова. Движение называется «Граждане Союза Социалистических Республик СССР». Вот. Я только в ней вижу по большей части эм, не неимитатора. Вот. Если мы исходим из того, что в чем и заключается имитационная деятельность коммунистической, коммунистической партии, в том что она поддерживает так называемый оккупционный режим. Это показывали неоднократно выборы. Результат, результат один. Изменений никаких так называемых коммунистов. По большей части все устраивает. Это кишкоеды. Ну что можно сказать? Много что можно сказать, что они бездействуют. Они просто бездействуют. Страна подвергается оккупации. Ее народ, естественно, имеет священное и неотъемлемое право освободиться от оккупации любыми доступными средствами, восстановить свою независимость, территориальную целостность и государственный суверенитет. Но, но у народа нет такой возможности в связи с тем, что оно подвергается к зомбированию тех самых левых течений тех самых имитаторов, еще раз повторюсь, во главе с Коммунистической партией Российской Федерации. Вот, ну на этом пока я остановлюсь и дам другим слово. Понятно, спасибо. Позиция ясна. Что касается выборов, ну тут, в принципе, любому грамотно разбирающемуся в марксизме товарищу идея выборов в Божьем государстве, она притит. Претит именно не потому, что это хорошо или плохо, а потому что это доказано всем ходом исторического развития, что это вещь, суть бесполезная, это имитация. вот Далее тогда идем, движемся. Алексей, что можно добавить к вышесказанному, или, может быть, Какие-то возражения, но, скажем, может быть, по системникам, по системщикам. Да, давайте, Вячеслав, расскажу много о системной оппозиции, точнее, так называемой оппозиции. То есть на примере КПРФ, думаю, кому кому, они а нашим точно зрителям, читателям надо про них рассказывать. Но тем не менее, несмотря на то, что в этой партии как бы. И народ, видно, что понимает, что они не такими коммунистами по сути не являются. Вот. И у них как бы показатели, ну, если грубо говорить, численности этой партии, которая на 95-й год составляла 150 тысяч человек, а сейчас 150 тысяч человек. То есть ну, в 4 раза почти меньше вот, тоже показывает разочарование людей. Вот. Несмотря на это, тем не менее, у этой партии остаются, как и ну, состоящие в ней, там, скажем, назовем их так искренне заблуждающиеся граждане, вот так и свои 15% в среднем на всех выборах они получают. Вот. Партия КПРФ себя дискредитировала чуть ли не с самого начала своего существования. То есть, думаю, все помнят, кто там ну, постарше меня, так сказать. Слив Зюганова на выборах 96 -го года, за который его постоянно Соловьев или Киселев, который нахваливает постоянно Геннадия Андреевича, так сказать, что ему вот с тем, что не вывели людей на улицы, превратили гражданскую войну, причем как бы, а гражданская война была, вот, дискредитирует и по сей день себя партии, То есть не так давно был законопроект, она предлагала, 2017 году, если я не ошибаюсь, который вообще э -э, ну, содержание этого законопроекта было в том, чтобы отменить вообще все праздники э зимние, вот, ну, 10 дней, да, после Нового года, и вместо них каких-то 3 дня выходных сделать. То есть, э -э, и ну, лицемерие тут очевидно, и тут думаю, точно не нашим зрителям надо объяснить. Вот э -э Алексей, секундочку, Ну, то есть, получается, КПРФ, называя себя коммунистами, при этом в условиях нещадной эксплуатации трудящихся, еще как бы льют масло в огонь этой эксплуатации, отнимая и последние кроки оставшихся выходных у трудящихся. Да, они, ну, да, они кроки эти отнимают, и, причем ну, таким символизмом чисто занимаются, что типа давайте день Октябрьской революции праздничных сделаем, вот, смотрите, мы коммунисты, вот. То, что она как бы такая, ее даже нельзя, скажем, назвать там социал-демократической какой-то с натяжкой, да. даже левобуржуазной, потому что, ну, как бы все их левизна, она дальше их предвыборные программы не уходит, то есть а, они в ней вообще могут что угодно написать, выборной программе могут написать что мы там прям революцию сделаем но они сами прекрасно знают что наберутся свои 15 процентов и могут ничего не выполнять вот. я у меня был скажем опыт общения с представителем КПРФ именно не актива да которые просто члены партии а непосредственно депутата на зарплате то есть нашел в комментариях какой-то группы какого-то небольшого города вот и он там писал, что надо трудящимся, как бы, когда их на работе кидают, там, ну или вообще просто начинают нечащую эксплуатацию устраивать, как бы он писал, что надо смириться, и что если ты попрешь против своего руководителя, то будет только хуже. Вот. Ну, зацепившись с ним сказать, в дискуссии, он показал просто полное незнание вообще теории, то есть понятно, что он даже какой-нибудь там краткой версии манифеста не читал, то есть человек не знает совершенно ничего и как бы это можно сказать я уверен про весь состав именно вот, который на зарплате депутатов КПРФ, что они ничего не знают вот, или просто это не говорят, но знают. Но оно сути не меняет. Вот. а также вот, многие там, может быть, если найдутся только сторонники, Расскажу, что ну, они же вот митинги устраивают, но ну, я, например, недавно ходил ну, с целью там, провести какую-то разъяснительную работу, пошел на митинг, который они вроде как организовывали. Я туда пришел, увидел там как бы, небольшую группу людей, две каких-то тетенькие из КПРФ, объясняли, что им как бы не разрешили проводить митинг что они вот как-то провели несанкционированный им штраф 500 тысяч, дали, ну, то есть это вообще, на самом деле, для КПРФ деньги-то смешные, потому что у них месячная зарплата не сильно меньше, но вот в целом, то есть, если ты борешься с кем-то с согласием того, с кем ты борешься, условно говоря, КПРФ именно этим и занимается, то это как бы не твой враг, а твой спарин партнер вот. Ну и то есть, например, есть, скажем, вот, организация еще РРП такая, она не очень, скажем, неорганизованная, вот, но очень многочисленная для такой не государственной то левой организации. Вот они, тоже мой вот опыт общения с ними показал, что они какие-то питают иллюзии в отношении КПРФ, что они, э, то есть я когда ходил на их кружок, там, да, просто посидеть, послушать, что они рассказывают, вот там приезжал их парень из Москвы, который там был, не последний человек, скажем, в организации, вот. и он рассказывал, что они вот как раз думают тоже участвовать в выборах, возможно, вместе с КПРФ, Вот что КПРФ, они думают, что КПРФ искренне заблуждаются, им надо объяснить, что они делают не так. Вот также очень показательный момент был, что когда я спросил, вот, например, как ваша организация... Ну, ее отношение к выборам, да, они говорят, ну, у нас бортбюро решали а 8 человек, 4 решили, что нужно проголосовать за Грудинина, 4, что нужно декотировать выборы. вот, И то есть я это все к чему, что, несмотря на то, что себя КПРФ чуть ли не целенаправленно дискредитирует, как коммунистическая партия, остается немало наивных людей, которые думают, что их можно исправить, там, или что они могут быть полезны для трудящихся. Нет, трудящиеся должны понимать, что КПРФ ⁇ это их враги, причем как бы враги, которые пытаются от своих. То есть таких надо в первую очередь гасить. Вот. Ну, в принципе, это все, что я хотел про КПРФ сказать. Спасибо за внимание. Ясно, спасибо. Алексей, я прошу уточнить для наших зрителей про РРП. Как расшифровывается? Может быть, не все знают. Революционная рабочая партия. То есть, я думаю, вот ну, Давид, да, там, товарищ мой сейчас поймет слово и про них хорошо. Попробуем. Хорошо, Ольга. я понял. А, ну, я вот спасибо. Ну, я вот хотел бы добавить еще к сказанному Алексею: вот почему падает интерес а, у трудящихся, у трудящихся к, например, к КПРФ. Да? Ну, видимо, наверное, потому что они не отвечают, коренные, они не борются за коренные интересы трудящихся. И наверняка все или многие помнят слова того, их, их лидера, того же Зюганова, который как-то заявил, что Россия лимит на революцию исчерпала, но любой марксист он понимает, что движение вперед, движение к прогрессу, может идти только через пролетарскую революцию. Вот. И второй момент. Вот Алексей тоже говорил по, про общение с депутатом на зарплате КПРФника, что он не знает теории. Но это как бы полбеды, что он не знает теории. Беда -то состоит в том, что они и не хотят эту теорию познавать. Вот, вот в чем главная беда. А что касается КПРФ, да, то есть они, по сути дела, согласившись на правила игры буржуазии, вписались, вписались в этот порядок. И, скажем, по сути, по сути да, это выступают в классовой борьбе именно на стороне уже этой буржуазии. Пожалуйста, Давид, про РРП. Возможно, Здравствуйте. Здравствуйте. Еще да. Вот сейчас э, интересно было сказано про э, КПРФ, э, и я просто вспомнил такой эпизод, как бы делался митинг э, в Ярославле по борьбе, в общем, со свалками, ну такой, который был везде, и такая ситуация, как бы КПРФ собирает штаб, причем это вот э, здесь... Э, Депутат Воробьев, как бы заведует КПРФ, которого даже хвалят, но ну, иные его хвалят, что он, мол, не такой, как другие КПРФ уж совсем, а, мол, человек такой поприличнее. И вот ситуация, сидит зал, там сидят всякие Навальницы, РРП, я сижу там с товарищем тоже из коммунистов, еще люди сидят, и вот мы там обговорили все организационные вопросы, и как бы э, депутат Воробьев говорит, а в конце давайте запишем видеообращение, где мы скажем, господин Путин, и там траля-ля-ля-ля, у меня тут даже ёкнуло я, я, же закричал, говорю, какой господин. Но это так, как бы штрихи к портрету. А теперь вот я хотел бы сказать про РРП. В общем, эта партия появилась там э, в начале 90-х. Э, к истории, наверное, обращаться сильно смысла я сейчас не вижу. И э, мне довелось, ну, и пообщаться с активистами РРП, которые есть здесь, э, в Ярославле. И в том числе сам Сергей Биец, э, это лидер партии РРП, и его, скажем так, ну, соратники, которые тоже из Москвы, не приезжали сюда и тоже как бы довелось с ними пообщаться. Картина такая, то есть сами РРП – это очень быстро разросшаяся партия, буквально там за год, за два, за три. А, бьетс говорит, что их порядка 500 человек активов. То есть, ну не будем лукавить, это много, он говорит, что это вторая партия. А причины такого быстрого роста – это, по сути, то, что ну, можно провести аналогию с сетевым маркетингом. То есть это часто фотографии, везде демонстрация, схождение с флагами, наклейка, работа с бумагой, то есть это есть газеты и так далее, и так далее. И, ну, Собственно, от, от того, что такая большая численность, ну, отсюда как бы вытекает проблема. То есть это зачастую э, люди, не достигшие 18 лет, ну, это, может, не хорошо, не плохо, но просто как штрихи. Э, с теорией тоже все, в общем-то, довольно плохо. И вот теперь мы э, как бы, ну, обрисовали масштаб, да, переходим э, к сути, вот, э, к идеологии. Есть у РРП на сайте программа, но программа, она как бы, она говорит такие, ну, в общем, общие вещи, то есть понятные в, не то что лево, даже в коммунистической среде, то есть типа нужна там диктатура пролетариата, ну, вот, подобного рода там, что нужно там национализировать заводы и так далее, так далее, ну, там строить социализм, то есть в принципе ничего такого крамольного не написано, но а, есть тут тоже один а, момент – то, что часто РРП называют троцкистской партией. И в самой РРП постоянно идут э, какие-то баталии, там, ну, то, что называется холивары, там, другими словами. То есть там постоянно все друг с другом э, ссорятся на, на тему, на, насколько они троцкисты, э, как к нему относиться. там, И сами э, люди на местах, сами члены РРП, они как бы не очень э, это знают. И не очень в это вдаются, вот, в идеологию, которую э, из, как бы исповедует центр РРП. А они действительно троскисты. И э, вот хотелось бы, э, чтобы вот, э, описать, ну так сказать, понятно, что там разнородные люди, и люд к люду тянется. А чтобы описать вот, э, то, что в середине РРП находится, то вот, хотелось бы тоже привести несколько э, моментов. То есть, э, Сергей Биец, сидя там рядом со мной, говорил, что Сталин меньшевик. Я очень удивился. То есть спорить с представителями РРП сложно в каком плане? Что они часто ссылаются на Троцкого и на что-то, ну, неизвестно что. Я не фанат Троцкого, читал буквально там, ну, я не знаю, несколько 5-7 работ там, ну, и мне хватило. Они постоянно на него ссылаются, поэтому сложно что-то ответить. И вот, в частности, почему Сталин меньшевик? Это потому, что он... Устранил там интернационал, сделал голосование не по, административ, ну, по административному, наоборот, а не по производственному признаку. И в том числе вот тут интересный момент. Они говорят, что он тайно отменил парк максимум. Я долго пытался найти, где же это написано, что он отменил парк максимум, ну и насколько это вообще делает его меньшевиком. И нашел ссылку в Википедию на некоторого... Евгения Самуиловича Варга я, значит, перешел по ссылке. У него есть тут такие замечательные откровения. Это называется Вскрыть через 25 лет. И там прекрасно все. Там было и про то, как жировали в блокадном Ленинграде партийные работники в столовых. И про то, как, какой бедный бухарин Сталин его расстрелял. Это тот Бухарин, самый, который, у которого миллионы людей могли как бы не вписаться в рынок. Это тот Бухарин, и были прекрасные такие фразы, что Берия Палач. Ну, то есть это буквально такое поверхностное рассмотрение, и вот это реально то, на что на полной серьезе один из серьезнейших аргументов, на который ссылается Центр РРП. Более того, позиция по выборам здесь тоже важна. Сам Биец говорил, что голосовал за Грудинина, и он, в общем-то, хвалил Сурайкина тоже. И постоянно там то есть прописан такой момент, типа, критическое сотрудничество с КПРФ. То есть отчасти это ну, где-то придаток, но где-то не предаток. То есть тут такой спорный момент. Вот. Еще такие интересные штрихи. что вот они Это вот именно обвинение Сталина в меньшевизме. И тут у меня лично диссонанс. То есть они обвиняют Сталина в меньшевизме но в то же время они за Троцкого, хотя Троцкий – меньшевик, и тут уж я как-то совсем запутался. И вот, например, в РРП, в принципе, они – это не централизованная партия, то есть на местах допускается определенная степень самоуправления. Я ну, не буду критиковать хорошо, это плохо, но меньшевиков критиковали именно за это, за то, что у них партия не централизованная. То есть здесь именно они ближе к меньшевикам, получается. Дальше ну, чертой меньшевиков было это то, что они в партию неограниченно принимали всех. В принципе, в РРП тоже неограниченно принимает всех, и очень массово. То есть там нет такого какого-то отбора, сколько-нибудь существенного. Ну, хотя, хотя в уставе написано, что они как бы должны быть только те, кто работает. Но по факту берут всех. То есть... Еще мне понравилась такая фраза. Сидел Сергей Бец, там, то есть обсуждалось идти на митинг, не идти. А, говорят, ну, мол, митинг несанкционированный. И он говорит, а, и там сидят, ну вот ребята, то есть там он, там 16-17 лет в том числе и такие сидят. И он говорит, идите, ребят, если вас, ну типа там даже милиция возьмет, то нифига страшно, типа нам того и надо. А, вот здесь а, я прям тоже прям вспомнил сразу аналогию с, с Троцким, это когда вот он по Брестскому миру такой занимал какую-то двойственную позицию, и в итоге это как бы ну, не очень хорошо кончилось. Может, оно и все равно бы так кончилось, но кончилось не очень хорошо. И в других его действиях это тоже отмечается. При обучении нашей целью не является развитие личности, это ну, говорит Брест. И он ну, примерно по смыслу дальше поясняет, что как бы достаточно знать несколько основных работ. Это действительно несколько основных работ. Это тоже еще один подход к организации партии. Ну, хотя при этом он говорит, что мы делаем как бы из людей будущих офицеров, которые потом типа там возглавят революцию. То есть в целом, то есть основной массив партии – это нормальные люди, они не согласны с троцкизмом, но в центре, вот это главная загвоздка вот РРП, то что в центре вот есть такое, ну, такие, в общем, неоднозначные подходы, сомнительные решения и... И откровенно сомнительное решение. Спасибо. Ясно, Я... спасибо. Ну, троцкисты, насколько мне известно, они отрицают вообще э, сталинский опыт. Да? Вот. Но э, история показала, что сталинский опыт это на период наибольшего развития нашей страны наибольшего развития как нашей страны так и мирового коммунистического движения ну и соответственно и трудящихся вот поэтому ну уважаемые зрители должны это понимать движемся дальше спасибо давид весьма обстоятельно ну допустим вот про КПРФ, справедливоросов, троцкистов из РРП мы как бы уже слышали. Но, Юрий Владимирович, вопрос к тебе. Есть же у нас еще такие организации, как «Суть времени» и так далее, подобного толка. Что о них можно сказать? Добрый день, уважаемые зрители. Про них можно сказать много. И тем более, что их много – те, кто себя позиционировали за последние там лет двадцать минимум как левые, их можно, собственно говоря, перечислить. Это представители тех, кто так называют кобовцы. Вот часть из них, которые становились КПЕшниками, КПЕ Концептуальной Партии Единства, насколько я помню. Затем сюда же можно отнести, в общем-то, и стариковскую, так сказать, движение сюда же можно отвести и тот же самый нод почему ну естественно и СВ тут вопросов нет почему а потому что практически при начале формирования этих движений или партий это значение фактически не имеет или там объединений каких либо они все заявляли приблизительно одинаково что вот был Советский Союз там было много хорошего мы возьмем оттуда все самое лучшее и будем, значит, двигаться вперед. Ну вот, они все и двигаются. Так что картина достаточно простая. Вот, дальше. Значит, в принципе, ключевым, я считаю, все-таки здесь э, суть времени, потому что она отметилась, э, насколько я помню, в 2010 году или там в 2011 году, э, очень... Дорогой подачи информации, правильной информации на первоначальном этапе, то есть это передача «Суд времени», про которую на сегодняшний день уже мало кто, собственно говоря, вспоминает и мало кто делает отсыл на те передачи, где в открытом, в прямом эфире, так сказать, ну, в, прям, в, прямом, так сказать, в прямой передаче шла достаточно так сказать, активная полемика между представителями тех самых перестройщиков во главе с, фактически со Сванидзе и Млеченым. Естественно, оппонировал им Кургинян, так сказать. Ну и, естественно, с его стороны были эксперты, которые могли что-то сказать. Много было сказано правильно, нет вопросов. Но что было после этого? После этого было очень просто. После этого началось навязывание такой, так сказать, позиции, как «Есть идеология сути времени». Вот, например, у меня по этому вопросу где-то, наверное, минут 15 была полемика с одним из, так сказать, ну, как сказать, руководитель, не руководитель, но активный участник, который, которому я отвечал о том, что меня интересует и я придерживаюсь советской идеологии. «Нет, ты как ты относишься к идеологии сути времени?» Я говорю, я к ней не отношусь, меня интересует, и я э, так сказать, ориентируюсь на советскую идеологию. И вот это вот в течение 15 минут. В конце концов, им стало понятно о том, что я не перейду на ту сторону. Вот. Хотя, собственно говоря, они до сих пор себя будут позиционировать и объявлять о том, что они как раз левые, они левые. Они коммунисты, но они новые коммунисты или что-то в этом духе. Ну, погружаться в это особо, честно говоря, не хочется. Вот. Но, как говорится, они работают. Ну, работают, у них есть свой охват, точно так же, как и всех перечисленных до этого. Но итогом всех этих мероприятий в любом случае в той или иной мере является то, что можно назвать «сохранение классового мира». Ну что же, для буржуазного общества это очень важно, чтобы не было никаких, как они называют, раскачивания лодки. Хотя вся эта буржуазия, собственно говоря, пришла к власти именно раскачивая и уничтожая и дырявля советскую лодку. Поэтому все очень просто. Вот. фактически на сегодняшний день очень есть любопытный такой, как бы, пример тема создания коммуны, так сказать, со стороны сути времени. Да, у них там есть бывший поселок, или что там, бывший завод, что-то они там уже сделали, но самое любопытное, что в роликах то, что последнее я видел, это пояснял то, что в здании бывшей фабрики проводят концерты. Может быть, сейчас уже там не только концерты проводят, но то, что было в первых двух, двух роликах оттуда, было очень любопытно. О том, что, ребята, но где же так сказать, ваши разговоры про подъем промышленности, про развитие промышленности, своей промышленности причем. вот, То есть есть те, которые в это так сказать, верят, те, которые к этому ну, привыкли, ну что ж, тут ничего удивительного, ведь в свое время, так сказать, в Южной Америке были всякие коммуны, которые в определенный момент были кем-то, так сказать, пострелены. Вот, в результате там никто не выжил. Но смысл один, о том, что все это в любом случае не ведет к изменению общественно-экономической системы стране. Она необходима, потому что, как минимум, этого требует экономика. Без этого развития своей экономики, своей промышленности в стране нет и не будет. А для того, чтобы так сказать, была Россия, как минимум, для того, чтобы страна поднялась и была действительно независима, для этого никуда не денешься, а, так сказать, нужна своя промышленность. То есть практически это нужен тот же самый план индустриализации всей страны, который провели перед войной. Да, тогда было очень тяжело, тогда было мало грамотных людей. Но на сегодняшний день есть люди, которые настолько, как бы выразиться, загружены современной грамотностью, что, может быть, в некотором случае с ними было бы легче, если бы они были действительно безграмотны. С ними проще, может быть, было. Потому что те наблюдения, которые, скажем так, можно проследить, отследить в течение достаточно большого периода времени, ведь, собственно говоря, эксперимент с капитализацией страны уже 30 лет длится. Вот. Достаточный срок для эксперимента для определенных выводов. Вот. Поэтому э, отчасти как раз, понимая это все, буржуазные так сказать, политики, они подготовили вот такие вот обманки в виде всех этих, э, так сказать, нодов, Сути времени и всего прочего. Ну, в принципе, если корт, то вот так вот. А фактически фактически, все-таки э, надо на, нам, ну, на мой взгляд, нам без разницы, кто кому принадлежит. В любом случае, э, так сказать, обязательно должна быть антибуржуазная э, агитация и пропаганда. Вот приблизительно так. Все, надеюсь. Если есть вопросы, добавлю. Ясно, спасибо. спасибо. Кстати, товарищи, уважаемые наши зрители, прошу меня извинить, я в самом начале забыл еще одно объявление важное сделать. Если у вас будут какие-то вопросы в ходе эфира, вы можете их с пометкой «Вопросы» задавать в чате. Мы постараемся на них в конце передачи ответить. Спасибо, Юрий Владимирович. Единственное, что хотелось бы добавить по... В сути времени и в частности коммунном, да. Ну, <с> видимо, наверное, опыт трех э -э, 4 вековой давности социал-утопистов, ну или двух вековой, видимо, наверное, никого ничему не научил. Либо, либо, либо сознательно вводят э, трудящихся в заблуждение, что, наверное, более близко к истине, гораздо ближе к истине. Спасибо, Юрий Владимирович есть вот Юрий Владимирович нам рассказал про суть времени и подобные организации да? но ну вот у нас есть скажем еще ряд организаций которые называют себя левыми либо коммунистическими вот в частности допустим рабочая партия России Марат что можешь по, этой, по, по этому движению? Может быть, еще про кого-то рассказать? Всем доброго времени суток. Там нового вроде просит слова. Может... Ну, давай, раз уж тебе слово дали, скажи потом тогда Алексей. Скажи, Алексей. Алексей, скажи, я продолжу потом. Алексей! Спасибо, Марат, я просто еще хотел по да, поводу суть времени дополнить, что тут вообще какая-то критика появится, что, ну, это, говорит, что это вот от пасовой борьбы, это даже слишком мягко суть времени, это типичнейшая секта, то есть это идеализм, идеализм обязательный, и это как бы непоколебимость авторитета лидера, это постоянное заваливание членов этой секты какой-то новой информации, то есть чтобы забить и просто возможность человеку какую-то новую получать. То есть я конкретнее сейчас опишу, в чем ситуация. То есть я имел опыт посещать их шабаш, так сказать. Вот на двух или трех я был. вот И что вот меня оттуда очень запомнилось, это, во-первых, просто совершенно пустые взгляды у людей, которые там вот. И... Например, когда я приходил, я спрашиваю: "Ну, у вас тут кружок, там, что вы сегодня будете обсуждать?" Они говорят: "А вот Сергей Ирванович написал 73-ю статью в цикле "Дух коммунизма". 73-ю мотиво статью, то есть это, это какой-то цикл, то есть были до этого еще циклы. То есть такое ощущение, что там то ли он сам такой ну, трудоспособный, что ли, то ли там есть какой-то целый штат людей, которые просто клепают эти статьи, клепают эти материалы и просто э, бесперебойно ими пичкуют э, членов сутерии. Вот, короче, тут, это просто секта, это не, даже, это слишком мягко называть это вводом от классной борьбы. Ну, в том числе и он, присутствует, вот, но это секта. Вот, в принципе, все, что хотел сказать, дополнительно. Понятно, спасибо. Ну, э, то, что это секта, это и понятно, вот, но да, здесь главное все-таки откладывать от борьбы. Именно для, для этого э, гла главная цель, скорее на мой взгляд, именно в этом состоит. Ну и плюс какие-то преференции вождю этой секции. Так, хорошо, так э, Марат, э, продолжи, пожалуйста, э, про РПР и так далее. Здравствуйте, товарищи, я сегодня тоже расскажу о нескольких левых, идеологов или организаций, которым, с которыми они связаны. Вот сейчас покажу конкретно. Это у нас профессор Попов. Видно, да, экран? Товарищи. Да, да, видно. Угу. А, касаемо того, что, я думаю, последние несколько лет вы знаете профессора Попова, кто зрители. И слушатели его активно раскручивают по тупичку Гоблина, например. И не только. Ролики его заполонили очень сильно. интернет, ходят в марксистские кружки. Ну, их э, нередко можно увидеть в разных там, пабликах марксистских кружков. И действительно люди, которые хотят разобраться в теории, что происходит, так или иначе начинают его слушать. А профессор уже с помощью разных софистических приемов вводит трудящихся заблуждений, трудящихся и коммунистов. Вот. Я приготовил тут несколько так, фактов, которые нашел, которых, ну, которые нашел у него в работах, и поэтому я хочу продемонстрировать их. Люди посмотрят и ознакомятся. Первое, что касается это его философской слабости, это можем мы открыть его книгу Социальная диалектика. И там конкретно, вот, я нашел ошибку, которую он пишет, то, что если вы возьмете не философскую систему Гегеля в целом, а систему категории и его науки логики, там ничего специфически идеалистического нет. Дальше он продолжает то, что потому что Гегель начинает с бытия, и сюда еще приводит философские тетради Ленина. Вот. Но Ленин, конечно же, имел в виду не то, потому что... Можете сами почитать их, я здесь более подробно э, объяснять это не буду в данном, роли, ну, в данном выступлении. Но его опровергает Энгельс. Вот, рекомендую всем товарищам, которые хотят разобраться в науке логики Гегеля, и стоит ли ее читать вообще, это почитать работу Энгельса. Называется она «Людвиг Фейербах и конец немецкой классической философии». И он Энгельс прямо пишет то, что... Метод. Ну, человек, придававший главное значение системе Гегеля, мог быть дес, довольно консервативным ну, в разных областях, там, религии и науки. А тот, кто считал диалетический метод верным, тот мог принадлежать самой крайней оппозиции. И дальше он говорит то, что поэтому Гегель был консерватором. Он, за, он получается, выступал за монархию, абсолютизм. Вот, и с помощью этой системы опроверг... ну, точнее, оправдывал все, что угодно, потому что его система была идеалистична. Но получается так, что, что Маркс все-таки выбрал здравое зерно из диалектики Гегеля и основал свой диалектический материализм. Ну Попов почему-то обходит конкретно вот работы Маркса, которые... Описывал диалектическое материалистический метод, который применял Маркс. Дальше хочу написать именно политическую слабость Попова, то есть что, где и в каких работах он призывает к классовому миру. То есть кто-то его считает марксистом, кто-то его коммунистом, но здесь прямо, вот в работе 2010 года, диалектика как метод философской истории, он пишет то, что в буржуазии, которая сейчас правит в нашей стране, есть часть которая является национальной буржуазией, которая прибавочную стоимость, получаемую на основе эксплуатации рабочих, использует для подъема отечественного производства и хочет получать прибавочную стоимость не за счет разрушения государства и общества, а за счет строительства и укрепления. Наиболее последовательным выразителем такой линии является председатель правительства Путин. То есть он говорит то, что... У нас есть хорошая буржуазия и плохая. Национально она развивает отечественное производство, а компродорское нет. Хотя вот мы снимали недавние ролики с товарищами, Ой, фото сделали фотографии предприятий Это вот МЖК, Дель Дизель, Энергомаш, Амуркабель, кабель тоже они были недавно на Ледоково опубликованы, некоторые из них. И там видно то, что. Как раз таки предприятия, как МЖК или Дальдизи, они почему-то перестали существовать именно вот в эпоху Владимира Владимировича Путина. Марат, он... Марат, да, Марат. Я по идее. Марат. М -м. Марат. Прошу прощения немножко, что прибиваю. Просто коротенькая реплика. То что, то что, как у нас это буржуазии национальное развивает производство, я думаю, наши уважаемые. Зрители могут убедиться в в своих городах и населенных пунктах, где живут. В принципе, вот эти вот развалины э, э, хабаровских предприятий мы наблюдаем не только в Хабаровске, но и везде. Да, все верно. Также я привел источник, откуда это цитата. Вот. Зрители могут ознакомиться. Также он был замечен в других всяких оппортунистических взглядах. Это ну, он говорит, то, что в России нет банков, то, что пролетариат это только фабрично-заводские. Китай это социалистическая страна, без социализма и без диктатуры пролетариата. Также есть такая вещь, как фашизмный экспорт. Ну, я немножко подробно на некоторых моментах остановлюсь, потому что зрителям это будет действительно полезно. Вот. Есть работа хорошая у Сталина 1906 -го года, где прямо Сталин говорит, о том, что когда пролетариат был раздроблен на отдельные группы, они думали об общей борьбе, то есть были железнодорожные рабочие, горные рабочие, фабрично-заводские, ремесленники, приказчики, конторские служащие. Эти все ну, группы рабочих, они были раздроблены. А в целом, как мы понимаем по Марксу, пролетариат это тот, кто не имеет средств производства и продает свою, ну, свой тут, вот, и здесь Сталин прямо пишет, то, что у пролетариата нельзя делить пролетариат на части, в таком случае мы, получается, играем на руку буржуазии, как только мы начинаем какой-то, как-то их разделять, кто-то, допустим, какой-то пролетариат, это у нас особенный, допустим, революционный, а какой-то нет, какой-то там работает, непосредственно создает материальные блага, а какой-то нет, в, таким, в таком случае мы прямо э, встаем на сторону буржуазии. И сила пролетариата заключается именно в его единстве. Вот. Но, как мы видим, некоторые говорящие головы намеренно уводят пролетариат от осознания своих интересов и ну, организации его в класс, в класс для себя. Также есть ролик об американском фашизме, который очень тоже много просмотров имеет на канале Гоблина с Егором Яковлевым и Поповым. Здесь, получается, Попов прямо говорит, то, что наш, наша буржуазия защищается от американского империализма. Я вот выделил здесь в тексте эти слова. И говорит то, что коммунистам надо поддерживать антифашистов в этом вопросе. То есть, он говорит то, что коммунисты должны поддерживать буржуазию. Что это, как не классовый мир. Источник я тоже привел снизу. Так что, вот. И для ознакомления, может, кто может заинтересуется, хочет разобраться более детально, и зрители могут почитать работы такие, как ну, Людек фербах. Энгельса Есть работы самого Фейербаха, где он разбивает науку логики и также почитает немецкую идеологию, особенно первую главу. Там как раз Маркс изложил метод диалектического материализма. Как раз он там критикует идеалистов и на, на этом примере очень будет так, полезно разобраться, кто такой идеалист сегодня. Да? И в чем его слабость, что, что он гонит. И вы ознаком... И как раз поймете, очень, как говорит профессор Попов, ну, очень знакомые вещи. Маркс их критикует. Ну, также он замечен. В экономической несостоятельности, ну, у него есть экономическая несостоятельность. Это экономизм, который Ленин разбивал в работе, что делать, счет заработной платы. То есть мы боремся за высокую зарплату. Ну, то есть, более подробно я на этом останавливаться не буду, потому что затянется выступление. Вот, товарищи могут так, дальше экран посмотреть и понять. В программе своей партии он прямо борется за улучшение капитализма. Можете почитать по пунктам. И список литературы для самостоятельного изучения товарищей. Также есть такой идеолог, как Борис Юльич Кагырлицкий. Тоже в левом течении крутится. Так или иначе у нас как... Запрос, запрос существует на коммунистическую идеологию в массах. И появляются разные идеологии. Вот Каберлицкий один из них. Он тоже говорит о левых, рассказывает о, ну, немножко о философии. А вот о классовой борьбе он ничего не рассказывает. Можете это прямо почитать в его книгах или посмотреть его выступление на YouTube. Вот и... Не услышите ничего у него о диктатуре пролетариата. Также он говорит постоянно левые, левые, левые. Но мы понимаем, то, что есть коммунисты, а есть остальные люди. То есть, ну, не коммунисты. то есть Так или иначе, они, получаются сторонники буржуазии. А тот, кто отрицает диктатуру пролетариата, тот не является даже марксистом. Также есть такой человек, Константин Семин, который был замечен в том, что говорит... Ну, хвалит Путина. Он прямо вот ссылка есть на YouTube канал, на ролик на YouTube и там он говорит то, что был Путин собственным поведением с какими-то личными мотивациями остановил вау, катящийся на нас, так же как и Каддафи. Ссылка есть, товарищи могут посмотреть. И также он говорит, ну, по крайней мере говорил о ресоветизации сверху. То есть, возможно, буржуазия наша осознает, то, что при капитализме ей плохо будет, и построит коммунизм всем, благо такое. Вот Что это, как не увод трудящихся от классовой борьбы? То есть, человек с в телевизора говорит вроде как на левую риторику, у людей есть при этом тоже запрос да, на происходящее событие, а тут говорит то, что якобы буржуазия может одуматься, и построить им коммунизм. Это очень реакционная позиция. И громкого заявления о том, что он пересмотрел эти позиции, то, что он разобрался в вопросах, от него тоже не поступал. То есть, мы ну, опять-таки, приведу лишь несколько цитат, то, что марксист лишь тот, кто распространяет признание борьбы классов до признания диктатуры пролетариата. То есть, это Ленин приводит Написал «Государство и революция», то есть кто из этих товарищей нам говорит прямо о диктатуре пролетариата, и кто является марксистом, делайте выводы сами. Ну, и заканчиваю выступлением словами, то, что коммунисты считают презренным делом скрывать свои взгляды и намерения. Они открыто заявляют, что их цели могут быть достигнуты лишь путем насильственного на неиспоряжения всего существующего общественного строя. Вот, товарищи, я свое выступление закончил. Продолжайте дальше. Спасибо, Марат. Ос особенно мне всегда нравится в последний абзац. Ну, как бы манифест сам по себе нравится, но последний абзац особенно. Вот э, Давид у нас просил слово. Давид, если только коротенькая реплика. Да, коротко. Вот э, Попов, он э, как бы часто говорит, что надо прочитать то, изучить всю логику. Вот этот Попов, ну, Попов человек, который все прочитал вообще. Логику, э, значит, все там о Ленина и так далее. И вот у него есть такая тема, что есть как бы правильные капиталисты, и есть неправильные капиталисты. Вот капиталистов у нас, которые есть, он называет шпаной, а вот есть мол где-то какие-то правильные, которые развивают производство. Но тут э, возникает такой диссонанс. Вот казалось бы, в Америке там правильные капиталисты, которые сам вот агрессивно все делают, но у них у самих есть города с разрушенными производствами. Это вот, э, Детройт, там у них э, Уизиана тоже говорят довольно депрессивное место. И вот, казалось бы, человек знает экономику, занимается ей профессионально. И тут непонятно, если капиталистические отношения, то есть наемный работник, работодатель, объяли все, и прибыль в мире уменьшается, тогда откуда же взяться правильным капиталистом, который будет развивать производство. То есть абсолютно непонятно, он вроде профессор, вроде все знает, а вот такие вещи как-то они остаются неосвещенными. Понятно, спасибо. Но... Почему вот речь зашла именно о Попове? То есть мы не рассматриваем персонали. Просто Михаил Васильевич, он яркий представитель как раз-таки вот этой рабочей партии России. Марат, в принципе, более подробно об этом уже рассказал, не буду повторяться. Спасибо. Да и не только Марат и Давид в том числе но вот помимо всех перечисленных у нас есть различные всякие различные и еще и анархистские течения левого толка вот я думаю максим наверное нам про них прояснит более подробно пожалуйста максим да немного поговорим об анархизме тут с чего хочется вообще начать? Во-первых, то, что э, с теорией анархизма, с движением анархическим э, связана такая парадоксальная достаточно ситуация. То есть у нас существует множество течений анархических, э, которые, ну, как дальше будет заметно, они расположены полярно друг к другу. Э, парадокс заключается в чем? То, что Идеи анархические, они, в общем-то, ну, опять же, разной полярности, они в народе, так скажем, живут, они достаточно, я бы сказал, привлекательны, эти идеи, в каком-то смысле они дергают, так скажем, струны человеческой и трудящейся, в первую очередь, души, но именно как организация любая анархическая организация она как правило немногочисленна даже в сравнении с ну скажем прямо несколько потерявшим какую-либо популярность тем же теми же э, коммунистическими движениями Да, тоже разные тут э, касательно там, степени оппортунизма я не буду говорить но в целом вот возьмем все вышеперечисленное товарищи вот. Анархическое движение менее популярно, именно с организационной точки зрения. Я тут затрагивал полярность этих течений. Тут вопрос стоит ребром. Во-первых, на одном краю у нас существуют анархо-коммунисты, которые видят, ну, в общем-то, как и коммунисты, проблемы свободы, проблемы справедливости они видят то, что вот эти вот проблемы, они упираются в право частной собственности. То есть частная собственность и свобода и справедливость, ну, в таком вот абстрактном, общечеловеческом, так скажем, смысле, они несовместимы друг с другом. А есть анархокапиталисты, которые видят как раз-таки достижение истины личной свободы, а личная свобода это общее такое... Общая вещь для всех анархистов: они видят единственным путем достижения этой лишней личной свободы, как раз-таки через рыночные отношения и через право частной собственности. Они и декларируют то, что это естественное именно право человека на частную собственность. В чем такая общая опять же проблема анархизма? То, что порой во многих течениях, о которых, ну, о нескольких течениях поговорим конкретно, э, отрицается исторический подход, то есть историчность э, формирования того же капитала, э, формирования государства и классового общества вообще. То есть э, человек, вступая или слушая э, теории анархизма, Предстает перед фактом, то что у нас есть вот такая ситуация, есть классовое общество. Как мы к этому пришли, неважно, нужно обеспечить определенные условия. Смотрим выше, анархокоммунизм и анархокапитализм. Нужно обеспечить эти условия, и тогда, естественно, право человека восторжествует. Вот. То есть люди опять при отсутствии государства, отмена государства, это тоже важный критерий. При отмене государства люди начнут... Формировать независимые сообщества, независимые э, общины, можно сказать, коммуны, можно сказать, в любом случае, трудовые. И сами узнают, как им лучше, так скажем, жить. Вот, и придут к некому идеальному обществу. Э, тут хочется все-таки у нас тема «Левые течения в России», тогда поговорим, наверное, все-таки о России. Какие у нас предстают... Левые течения. Более подробно все-таки осветим анархо-коммунистов. Я возьму для примера две, два общественных объединения, два общественных движения. Первое это автономное действие, которое стоит как раз-таки на идеях большей части Кропоткина, скорее всего, о независимых, самоуправляемых общинах свободного типа. То есть вот... Новое общество, оно представляется в, в теории, в программе автономного действия, как вот, совокупность как раз-таки и союз независимых самоуправляющихся общин. То есть, отличие, опять же, от индивидуалистского пути, которого придерживаются, в общем-то, анархокапиталисты, тут в первую голову ставится коллектив. О, партия, опять же, ну, точнее, не партия, это организация непартийного типа, в общем-то, она не имеет четкой централизации, опять же, дисциплина тоже, не сказать, что сильно развита, это, ну, не мое субъективное мнение, хотя и оно тоже, но, тем не менее, мы смотрим о отпочкованиях, так скажем, от этой партии, то есть сначала оно было одно, и сейчас это ну, может быть немножечко, но разделилось на несколько течений, как раз-таки из-за того, что нет какой-то единой, возможно, не платформы, но дисциплины нету. Тут следует говорить, наверное, об идеологических принципах. Вот я здесь повыписывал несколько анти, так скажем, заявлений в принципах этого движения. Первое это антиавторитаризм, ну это еще со времен Прудона, в общем-то, анархисты, анархокоммунисты этому не изменяют. То, что отрицание всяческого авторитета и в производстве, в общем-то, ну там обходится, конечно, эфемизмами да, некоторыми, когда все-таки, даже Ленин об этом писал как-то, насколько я помню, что Существует некое поручение, так скажем, э, которым они называют, ну, не именно автономное действие, а коммунисты в целом, пруданисты, э, называют как раз-таки вот эту авторитарную функцию э, делегации полномочий на некоторых производствах. Ну, у нас существует все-таки, покуда существуют производственные отношения, у нас будет некий, некий авторитет. Антикапитализм. Ну, тут спорить не с чем, наверное, то есть антикапитализм на платформе, естественно, анархизма, так как организация анархокоммунистическая. Тут сказать, в принципе, нечего. Антифашизм, ну, то есть тут, возможно, стоит, конечно, когда-нибудь разобрать именно... Чем отличается антифашизм, да, вот такой абстрактный, от коммунизма в принципе и противодействию фашизму от коммунистических организаций? Но здесь нареканий у меня, в общем-то, нет. Дальше идет антибольшевизм. Тут в большей степени, наверное, виноватая история, так скажем. Но некая, может быть... Личная неприязнь к большевикам существует, так как все-таки махновцы с большевиками, с остальными красными, так скажем, были в неком противостоянии. А махновцы, в общем-то, это идейные соратники автономного движения. Осужда... Идет осуждение не только политики, естественно, Сталина, но и вообще вплоть до периода Непа, так как провозглашается то, что это все-таки авторитарный тип устройства общества, что бы это ни значило. Дальше идет антимилитаризм, экологизм, антисексизм. Вот тут интересно, по поводу антисексизма, сюда включено не только, так скажем, отрицание и избегание вот этих вот гендерных, гендерных вопросов, Именно вопросах пола угнетения по признаку по признаку, но также включено и угнетение различного толка, начиная от возрастного до национального. Ну, что, наверное, в антифашизм тоже, в принципе, входит. Но тем не менее, вот, любой тип угнетения он неприемлем для этого движения и для нового общества. Антиклерикализм. Ну, то есть, это у нас. Мы опять же можем наблюдать на сегодняшней российской реалии, как у нас церковь входит в состав государства да, планомерными шагами, ну, здесь тоже, в принципе, нареканий нет. Церковь должна жить отдельно. Клеркаризм это, так скажем, отживший атовизм. Да? Методы борьбы. Тут тоже, в общем-то, некая общая есть. Фишка всего анархистского движения – это отрицание любых методов борьбы, кроме борьбы прямого действия. То есть э, отрицаются такие вещи, как политическая борьба, потому что она несет в себе авторитарные посылки. Э, затем ну, политическая борьба, имеется в виду принятие, участия в выборах каких-либо структур, так скажем. Дальше это дипломатия отрицается, э, отрицается избирательная, опять же, политика, то есть наделение полномочиями некой группы отдельного лица, то есть отдельному лицу, когда делегируется полномочия группы. Это отрицается, отрицаются переговоры, э, и они вообще не рассматриваются как некие действенные и достойные, так скажем, правоверного анархиста решения. Что такое прямое действие? Это у нас ненасильственные действия. Наверное, во-первых, это стоит упомянуть. То есть это забастовки, это рабочее самоуправление, это саботаж в каком-то смысле. Это гражданское неповиновение. Ну и насильственные методы тоже, в принципе, они включены, за что несколько выпусков журналов «Автоном» были признаны как экстремистские. То есть насильственные методы тоже не отрицаются. Главное, чтобы это были методы именно прямого действия. Еще одна организация – это КРАС. КРАС переводится как конфедерация революционных анархо-синдикалистов, Тут опора действует, опора идет на альтернативные профсоюзы, то есть на анархистские профсоюзы, которые сейчас, естественно, не представлены не то что широко, а в принципе вообще не представлены хоть в какой-то мере, чтобы о них можно было говорить. И вот эти вот работы этих альтернативных профсоюзов является как раз-таки средством и достижением вот бесклассового общества. Тут же идет опять отмена государства, как и в автономном движении у всех, всех анархо-коммунистов в целом. Не участвует как раз принципиально ни в каких политических блоках, таких как партии или коалиции, но сотрудничает с профсоюзами, с некими общественными объединениями, такими как по экологической тематике, правозащитной тематике и так далее. Что хочется сказать вот об анархокоммунизме в целом? По методам борьбы, опять же, тут акционизм... Сейчас, по крайней мере, можно вот посмотреть, акционизм приобретает у них форму основного действия. Вот из всех перечисленных методов прямого действия акционизм является наипервейшим. То есть любые митинги, любые массовые мероприятия, выдвигаемые оппозицией, любой оппозиции, в общем-то, они участвуют оба эти, оба эти движения. Во всех митингах. Вот что хочется сказать по анархокоммунизму. У нас существует еще либертарианская партия. Она является правозвестником так скажем, анархо капитализма, Который совершенно игнорирует по своим мотивациям, по своим методам и по своим средствам достижения бесклассового Общество, хотя бесклассовое общества тоже тут во многом отрицается, но идеям Прудона и идеям э, Кропоткина, Бакунина и компании, там э, мыслители 19 века анархических, они, в общем-то, игнорируются, так как вот те три человека в меру бородатые, да, они всегда выступали с позиций антикапиталистических, с позиций антирыночных. Э, с позицией э, антиавторитарных, да, в общем-то, и против частной собственности всегда была э, их позиция. Либертарианская партия, как представители анархокапитализма, они видят средства к достижению личной свободы каждого, рынок. У нас это зародилось, вообще это движение, и господствовало как раз-таки в анархической среде, э, в начале 80-х годов, с начала 80-х годов, потом период перестройки и начала 90-х. Вот как раз-таки эта позиция. То, что рынок, у нас, у нас есть невидимая рука, она разрулит все, и постепенно мы придем к, не, к некому благоденствию. То есть, занимаемая властями буржуазными с начала 90-х годов позиция, она в общем-то очень хорошо... Перекликается с либертарианской. Конечно, сейчас либертарианская партия, они ведут борьбу с официальной, с нашей действующей властью. Ну, не с буржуазией, конечно, а именно с, с пренеприятным человеком по имени Путин. И как раз-таки критикуют его за закабаление рынка. Хотя все идет к тому, то, что у нас рынок все-таки будет наконец-то вертеть всех на известном органе. Тут эта партия подразумевает, опять же, несколько принципов. Это минимальная роль государства в жизни граждан, в экономике минимальная роль. Это всевозможные буржуазные свободы, которые еще революция там, 18 века французская провозгласила. Это неприкосновенность частной собственности, на чем, в общем-то, и базируется весь этот вот пласт это право на самооборону, чтобы это не значило, то есть понятно, что это значит, как это этому доби, как этого добиться неизвестно, то есть как мы будем, ну вопрос, конечно, сторонний, не по теме этой передачи. Дальше это отказ от интеллектуальной собственности, с этим я в общем-то соглашусь, я думаю, товарищи тоже согласятся, то что авторское право это уже пережиток и в плане судебной системы, судебной реформы борются за э, прецедентное право взамен римскому праву, которое сейчас у нас действует. Э, насчет реформы пенсионной системы, тоже у них есть пункт, это ликвидация, ну, конечно, там написано, то, что это ликвидация принуждения к э, страхованию пенсионному, но, по сути, это звучит так, как вообще снятие с государства всех вот этих вот социальных гарантий, что сейчас, в принципе, мы наблюдаем. И вот как раз таки вот эта вот партия либертарианская, она находится между двух огней. Она не понимает, в общем-то, к чему прибиться. У нее, в общем-то, не то, что разрыв шаблона да, происходит, но, ну, может быть, и участников либертарианской партии происходит, но правительство делают те реформы, на которые они, в общем-то, были готовы, и которые в программе у них стояли. Вот. Но так как они против Путина, нужно, конечно, против выступать. Опять же, тут идет коалиция с Навальным, с Парнасом коалиция идет, блокируется по всем практически вопросам. Опять же, по методам борьбы, это акционизм, это ненасильственное сопротивление в духе Ганди, в общем-то, по крайней мере, декларируем, декларируемое. И что хочется сказать вот именно в целом по анархокапитализму и либертарианской партии в частности, то, что это буржуазная партия без всяких вопросов. Вот то, что там анархо есть, анархо-капитализм, слово анархо, это ничего ровным счетом не говорит. То есть в духе Адама Смита и погнали дальше. Ничего не отрицается в плане буржуазии. Свободный рынок все разрулит. Вот. В общем-то, все, что я хотел сказать. Спасибо. Спасибо, Максим, как всегда обстоятельно. И надеюсь доходчиво. Единственное, что я по анархистам хотел добавить, ну, товарищи, если наши зрители, если хотят разобраться в этом, если кто не разобрался, настоятельно рекомендую работу Ленина. Государство и революция, там Владимир Ильич доходчиво, наглядно и убедительно доказывает всю ущербность их позиции. Ну, там, скажем так, и не только анархистов он разбивает, но и всякого рода оппортунистов у нас дмитрий из Кемерова, дмитрий викторович просил слова дмитрий вопросик маленький у нас сейчас андрей должен выступить или хотелось поинтересоваться подожди когда, когда, когда, когда все выступят все я... я это и хотел выяснить хорошо ну тогда у нас андрей сейчас заканчивает и потом тогда тебе слово. Андрей, вот нам товарищи товарищи сейчас рассказали про, ну, скажем так, про системную оппозицию, про несистемную, так сказать, оппозицию, даже исторический экскурс сделали. Вот, но мы же знаем, что с развитием технологии у нас и возможности, так сказать, и борьбы увеличиваются, улучшаются, растут. Вот. И существует несчетное количество, скажем так, и сетевых борцов слова. Вот. Как дела обстоят именно в этой сфере? Я могу рассказать, я постараюсь достаточно кратко, чтобы долго не затягивать. Хотелось бы с чего начать. Хотелось бы начать с, таких, с такой группы, как «Ленин Крю», да, и с их созвучивания их платформы. Звучит она примерно так. Мы научные централисты. Научный централизм мы понимаем как организацию строгого отбора кадров для будущей коммунистической партии. Партии научного централизма по критерию научной компетентности. Необходимость такого подхода возникла в ходе изучения причин поражения КПСС и других коммунистических партий, социалистических стран. Но мы не разделяем идеалистических взглядов журнала «Прорыв» на партию научного централизма. Далее. Мы, централисты, для нас это не просто слово, а руководство к действию. Мы решительно отвергаем патриотизм при капитализме во всех его, его видах, как отвергали его классики марксизма, заявившие, что пролетариат не имеет отечества. Социалистический патриотизм возможен только в социалистической стране и необходимо, включ... необходимо включать в себя борьбу за победу коммунизма во всем мире. мире. Любая страна, где победил рабочий класс, родина трудящихся всего мира и тыловая база мировой революции. Далее предлагаю обратить внимание на ролик «Дискуссия историка Бориса Юлина с группой «Основы марксизма» о бескризисном капитализме». Но в контакте группа «Основы коммунизма» опубликован разбор политэкономии Бориса Юлина. И звучит он тоже примерно так. Тайна прибавочной стоимости. Возникновение прибавочной стоимости не может... Происходить в сфере обращения, значит, это происходит вне сферы обращения в производстве. Рассмотрим подробнее этот процесс. В свое время Марк, Маркс открыл, что именно в производстве рабочий, присоединяя свой труд, труд к сырью и средствам производства, создает прибавочную стоимость. Ну, как такое возможно, вопрошают, получается, активная группа основ коммунизма. Именно на этом, на этом вопросе столкнулась, споткнулась вся буржуазная политэкономия, а также споткнулся Борис Витальевич. Ни, классники, ни классики политэкономии, ни гражданин Юлин не поняли разницу между трудом и рабочей силой. Сам труд можно сам, труд можно понимать в вояком смысле. С одной стороны, это может быть. Овещественный в товаре труд. С другой труд как процесс потребления рабочей силы. Труд в последнем его понимании не имеет стоимости. Говорит о стоимости труда и пытаться определить или это все равно, что говорить о стоимости самой стоимости или пытаться определить вес никакого-нибудь тяжелого тела. О самой тяжести. Ну, это они приводят к цитату из Энгельса Антидюри. Если же рассматривать труд как обобщенный труд, то это есть стоимость произведенных этим трудом товаров. Но продажа такого труда есть продажа товаров по их стоимости, то есть возникновение прибавочной стоимости, опять становится неразрешимым вопросом. Если выделить более подробно ролик, да, проанализировать, то в ролике основным летмотивом проходит мысль представителей основ коммунизма, что капитализм трансформируется в плане снижения количества наемных работников. Но Юлин, да, приводит сведения, достаточно убедительные, об увеличении количества наемных работников да, именно в нашей современности. В ролике также был спор об эквивалентном обмене, который показал, что активистам группы необходимо более основательно изучать теорию. То есть, если смотреть более подробно да, на эти группы, то есть этим группам недостает теоретической базы. Также они, в принципе, занимаются, можно так сказать, озвучиванием злободневных проблем. Не углубляясь в разбор этих проблем, у меня, в принципе, все. Ясно, Ясно. спасибо. Я... Хотелось бы дополнить у нас а... на сайте и где-то по зиме, наверное, сейчас точно не могу сказать конкретно в какой месяц и какого числа, как раз таки выходила разборная статья по вот этим группам ВКонтакте. Ну, понятное дело, что в рамках даже обзорной статьи там всех не охватить, но основные, основные так сказать, характеристики, основные группы были рассмотрены. Вот. Если есть желание, вы можете поискать в архиве и ознакомиться с ним дмитрий хотел добавить что-то тебе слова ну да да хочу добавить дело в том что я текста вернее часть на текста не дочитал вот. мы обсудили в принципе по поводу левого движения, что оно из себя представляет. Мы выяснили, что по большей части оно представляет имитационные движения. И это от силы процентов 5 от этого движения что-то делает. Остальные просто, я не знаю, просто имитируют какую-то деятельность. вот Но надо же что-то делать, да? в данной ситуации. Надо продолжать же вести борьбу. И вот в связи с этим, да, как я являюсь одним из участников движения граждан Союза Советских Социалистических Республик, абсолютно, да, вот мы граждане движения убеждены, что только действуя как заново консолидированный советский народ на временно преоблащенной территории своего социалистического отечества, мы сможем вырвать страну из того состояния глубочайшего беспредельного национального унижения, обнищания, развала и всеобъемлющей деградации, которая, она сегодня погружена. И это состояние дальше будет лишь усугубляться, если не принять самых решительных мер по пресечению подобного гибельного развития событий. Развертывание национально-освободительной борьбы советского народа и предназначено стать таким комплексом мер, необходимых для спасения от окончательной гибели исторической России, Союза Советских Социалистических Республик, для ее возвращения на передовые рубежи мировой цивилизации. Священная борьба советского народа имеет в своей основе признанные признанные всем цивилизованным человечеством право любой оккупированной страны на освобождение, от оккупации и постольку метод этой борьбы в целом должен быть охарактеризован как правовой вот многие многие многие многие недопонимают из э, так называемых левых течений что на самом деле происходит как-то так все у меня вячеслав Позиция ясна. Дополнили, что э, понимание это, оно у многих может быть и нет, а у, у, у многих и есть. Э, то есть корень бед ⁇ это именно капитализм. Э, капитализм... А, Вячеслав, я тебе По... вопрос задам. Э, ты себя к какому народу относишь? Я себя отношу в каком плане, в какому народу? В национальном? Я к советскому. Ну, к советскому, может быть. Может быть. Но советского народа, ладно, это, скажем так, не тема нашей передачи. Мы можем об этом отдельно поговорить. Как вот, ладно, почему? Интересно, дело... что не хочу вступать сейчас в полемику. Левое движение, левое движение. зомбировано. Зомбировано. Дмитрий, секундочку. Вот. Советского... Советского... А, таким, как это, Попо... Да, да, да, мы как раз сегодня об этом говорим. Советского народа, на мой взгляд, сейчас, но ну, это лично мое мнение, не претендую на истину в последней инстанции, советского народа сейчас нет. И нет его уже как минимум 30 лет. Товарищи, у кого-то есть что-то добавить еще по сегодняшней теме. Ну, тогда будем считать, что тема исчерпана. Ну, хотя нет, трудно сказать, что тема исчерпана. Но все, что, я думаю, товарищи хотели сказать сегодня, они сказали. Вот. Если у нас вопросы от зрителей, вроде бы мне вот подсказывали, как минимум пару вопросов было. Сейчас попытаюсь их зачитать. Так, немножко у меня подтормаживает компьютер. Так, вот первый вопрос. Сейчас по многим городам РФ проходят митинги левых движений за отмену пенсионной реформы. Видите ли вы смысл в этих митингах? Если да, то какой? кто от... да пожалуйста максим Ю... юрий потом может быть дополнит. ну тут какая ситуация тут нужно рассматривать кто проводит митинг в первую очередь потому что за любой типишь кроме голодовки это ну, эта позиция ребенка в общем по большому счету потому что если ты идешь на какое-то скопление людей на какие-то призывы ты должен отталкиваться. Это все-таки идеологическая работа. Тут нужно плясать от во-первых. И если вот человек, задающий вопрос, наверное, должен себе задать вопрос. Такая вот тавтология. На митинг, который организует та или иная политическая платформа, вот эту... Платформа, она вообще представляет интересы коренные интересы трудящихся или нет если нет то возможно на этот митинг стоит прийти только в качестве так скажем корреспондента в общем-то и вести разъяснительную работу но звать людей допустим своих товарищей своих однокашников однополчан да на этот кипиш я думаю делать бессмысленно если ну, именно в поддержку этого митинга, в поддержку требований этого митинга, возможно, стоит прийти и вести как раз-таки разъяснительную работу, то есть объяснять, как мы пришли к этому, какие экономические предпосылки к этому привели, к этой пенсионной реформе, почему таким именно образом буржуазия начала качать у нас деньги, почему права наши урезаются, и почему вот этот вот человек который или организация, которая организует этот митинг, Почему они не до конца революционны и как нужно изменить, какую, какое направление задать этому движению, так скажем? И, конечно же, искать сторонников. Это, наверное, в первую очередь нужно. Потому что недовольство, оно, по идее, вот сейчас видно, что оно стихийное, по большей части. Нужно придать этому организационный окрас. Организационный окрас придают сейчас в основном буржуазные деятели этим митингом. Так что делайте выводы сами. Ясно. Если коротко, то, скажем так, участвовать, поддерживать митинги, допустим, тех, кто пытается лишь наработать какую-то электоральную базу, смысла нет. А вот верно подметил Максим: то есть вести разъяснительную работу именно Объясняйте людям, что корень их бед не в конкретном там в чиновнике и так далее, а корень бед лежит именно в самой системе капитализма. И не решив не, решив эту главную проблему, вы не в корне не измените свою проблему. Не решите ее, скажем так. Юрий Владимирович, добавишь что-нибудь? Да, есть что сказать. Последний митинг, который, ну его назвать митинг, так сказать, с большой натяжкой можно, там был человек 20 всего. Но, скажем так, 100% то, что нужно ходить, вести свою пропагандистскую работу, то есть быть самым настоящим агитатором, вот, и, естественно, совмещать это, как бы выразиться, с ролью народного журналиста, вот, это нужно. У меня, например, такое наблюдение. Да, людей было мало, но очень любопытно о том, что те самые женщины, которые, в общем-то, на мой взгляд, случайно туда забрели, вот они, в принципе, непосредственно одна из них четко сказала о том, что когда я задал вопрос о том, что в 2016 году ходил на выборы, ходила. В марте 2018 ходила, ходила. В сентябре 2018 пойдешь? Неа. То есть сознание зреет, замечательно. По-моему, это хороший пример и, так сказать, достаточно ясно понятно, то что люди не бараны и долго стадом ходить не будут. Все. Спасибо. А, Давид, добавить хотел, да? Да, я кратко добавлю. Ну, понятно, на митинге ходили корреспондентами, но есть вот такой важный момент. Люди, многие понимают так, что происходит? Ну, просто людей ну, условно можно разделить на тех, кто понимает и хочет что-то делать, и тех, кто понимает и не хочет. И вот на митинг-то как раз в основном люди более активные, пускай более заблуждающиеся. Поэтому я считаю, что э, агитация там, она более действенная. И вот скажи по своей практике, вот когда э, у нас ну, в Ярославле появился марксистский кружок, когда удалось... А набрать людей, найти помещение, вот это как-то организовать. Теперь вот э, тоже, вот когда митинг, я что делаю? Просто рекламирую там марсистский кружок, пускай люди туда подтягиваются. И, конечно, ну, э, разъяснение позиций, просто э, какая-то пропаганда – это дело, ну, не одной минуты, и поэтому так делать правильно. Согласен, это тяжелая черновая работа, но которую делать в любом случае необходимо. Без нее мы дальше двигаться не сможем. Ясно. Спасибо, товарищи. Так, и следующий вопрос. Товарищи, а кто такой Соболев? Мне его тоже в левые в кавычках сватают. Ну, Что я думаю, вам... Да, Андрей, пожалуйста. Ну, Соболевая как-то пару роликов. Ну, там больше двух минут смотреть, конечно, невозможно. Достаточно этого блога. Это блогер, обычный блогер, который может, так сказать, хайпится, да. Современное слово ищет популярности на таких темах, которые входят в тренд. Я не знаю, там была какая-то девочка Шурыгина, достаточно такая непонятная, можно так сказать, она в дальнейшем стала достаточно одиозной, ее не пинал только ленивый. Ну, вот, естественно, Соболев на этом пиарился. Он, на чем он только не пиарился, то есть на таких э, злободневных темах, да, там, Путин, допустим, там прямая линия Путина, все критикуют. Ну, ему нужно покритиковать, естественно. Если еще кого-то ругают, все ругают, ну и я поругаю, ничего страшного. Побольше будут меня смотреть. Человек, который просто зарабатывает деньги. Все. Больше ничего. Мне все на это. Ясно, спасибо. Следующий вопрос. Есть такие кореша, как Леонтьев, Хазин, Делягин. Юрий юрьев и все то и все и все тезки Михаилы Сто, стоит их немного затронуть затронуть слово в кавычки для этого по экономике иногда дело говорят но на хранительских пробу в разных позициях ну я попробую самостоятельно товарищи если что дополнят, ответить на этот вопрос ну скажем так в рамках одной передачи мы все равно не сможем все все, все левые движения, левые течения рассмотреть. Мы рассмотрели основные. А, вот. а, что касается вот этих вот личностей, ну, вопрошающий здесь сам в своем опросе, вопросе и ответ, в принципе, указал, что они действительно стоят на буржуазно хранительских позициях. Вот. Ну, у кого-то есть что-то дополнить, товарищи? Понятно. Следующий вопрос: про Овального и Камикадзе. Би замолвите слово, а то некоторые несознательные их именно влевое, опять же, в кавычках, движение, записали. Ну, в принципе, это как бы продолжение следующего вопроса и ответа. Андрей, что ты хотел добавить? Ну, про Навального и Камикадзе. Ну, здесь особо я не буду распространяться. Это тоже обычные блогеры, которые зарабатывают деньги, не более. Ну, Понятно. Навальный, да, он еще оппозиционер, забыл сказать. Такой. Ну, Навальный, остался. я не знаю. Если Навальный левый, то мы здесь, здесь все это, балерины, наверное, сидим. Ну да, с него В такой. В балетных пачках, блин. Вот, Всем... бара... ясно. Ясно, спасибо, Андрей. Максим хотел добавить. Да, я тут немного вернусь к теме, которую озвучил ранее, это идея анархокапитализма. Тут как раз-таки вот на этих идеях, на, эти, на этих концепциях анархокапитализма, я не говорю то, что Навальный там и Камикадзе полностью исповедуют да, ну, сознательно, там, искренне идеи анархокапитализма, но на этом они повышают как раз-таки свой электоральный багаж, да, свой капитал избирательный. Так как эти вот идеи в противовес классическому, э, классическому либерализму, да, можно так сказать, и классическому капитализму консервативному, они имеют более, так скажем, свободную и более современную форму анархокапиталистические идеи, и они, опять же, более привлекательны. И поэтому э, буржуазия в лице... Алексея Навального и Камикадзе, они как раз таки эту тему и проталкивают, потому что это просто-напросто популярная сейчас вещь, популярная идея. Понятно, спасибо. Следующий вопрос. Если правые цели правых сегодня совпадают с целями левых, то будет ли временное объединение? Товарищи ответит? Давайте я попробую. Да, пожалуйста, Юрий. Честно говоря, на сегодняшний день стоит вопрос по-другому, что еще левым нужно тех, кого вы считаете левым, между собой объединиться. А я бы сформулировал по-другому о том, что сначала надо определиться, а кто коммунисты, а после этого, собственно говоря, уже и так сказать. Пысать и делать свое дело. Поэтому вопрос не стоит объединяться с правыми, вопрос стоит вообще тех, кого называют левыми, определиться вообще, кто они и что они себя представляют. Собственно говоря, этой теме сегодня как раз и беседа посвящена. Так что про правых я думаю, что, во-первых, это не сегодняшняя тема, и во-вторых, нет смысла про это сейчас говорить. Ясно, понятно. Спасибо. Ну, здесь добавлю, что на мой взгляд, вот как мне кажется, личное мое мнение, вопрос немножко некорректно задан. То есть, наверное, корректнее, вот Юрий Владимирович об этом упомянул, что корректнее задавать вопрос, наверное, было бы о каких-то тактических временных союзах, но ну, не об, а об объединениях. Да, Давид, пожалуйста. Дело в том, что это абсолютно согласен, то, что было сказано до этого. И дело в том, что такие вроде как попытки, они уже были. То есть Грудинин на выборы шел вместе с Нодом. Но действительно, насколько он левый и коммунист Грудинин, тоже вопрос. И еще бы я сказал, что вопрос стоит не только определить, кто левый, а вопрос стоит в том, что уже правые, возможно, будут объединяться, так как ситуация накаляется, для того, чтобы делать антикоммунистические движения. Вот это действительно наше завтрашнее, возможно, к сожалению, реальность. Спасибо. Так, ну, насколько я понял, на сегодняшний день больше вопросов у зрителей нет. Ну что ж, тогда... Давайте попытаемся подытожить э, как, э, коротенько э, ну, нашу сегодняшнюю тему на то, что было сказано моими товарищами. Вот. Как я уже говорил, э, естественно, мы не, и, не, не в силах охватить все левые движения России, существующие на сегодняшний день, да и не ставилась такая цель, собственно говоря, когда задумывалась эта передача. Вот. Мы рассмотрели лишь малую часть вот этих вот левых движений, но думаю, что наиболее характерные особенности и характерных представителей, скажем, различных направлений по всему спектру левого движения мы, э, думаю, осветили. Вот. Но для чего вообще, в принципе, эта тема задумывалась? То есть э, э, те наши товарищи, те э, коммунисты, которые уже э, либо начали разбираться, либо уже э, потихонечку разбираются. Ну, потихонечку, понятное дело. Это так, слову сказано разбираются в ситуации, то есть для них в принципе более-менее все понятно, кто что из себя представляет. Вот Наша передача была прежде всего большей частью направлена на, на тех людей, кто делает первые шаги в классовой борьбе. То есть новичку, который только-только-только включился в классовую борьбу, ему, конечно, в этом спектре поначалу э, разобраться очень тяжело. И вот, надеюсь, э, мы сегодня э, в какой-то степени э, нашим новичкам, ну или тем, кто захочет в дальнейшем присоединиться к, на, к классовой борьбе к нам, э, в принципе, э, в какой-то степени э, помогли разобраться. Вот. Что еще хотелось бы сказать э, второе. То есть, э, как вышло из сегодняшней передачи, ну, в принципе, не только из сегодняшней передачи, но и из всего исторического опыта. Да? Весь исторический опыт нам показывает, что э, все коммунисты левые, но не все левые коммунисты. Вот. И здесь уже, по-моему, Марат Озвучивал слова Ленина, по-моему, лучше не скажешь, что коммунист лишь тот, кто продолжает свое признание классовой борьбы до признания диктатуры пролетариата. Я бы еще продолжил, бы, сказал бы, до построения коммунистического общества. Вот. А за классную борьбу, как сейчас показывает практика, ну, все гораздо говорить. Вот. Но только когда речь заходит о диктатуре пролетариата, как правило, большинство вот этих вот условных левачков начинают как-то Вот, Ну и, соответственно, говоря о коммунистах, то есть ну для коммунистов, в принципе, понятие левый, оно как бы несколько размыто. Вот. А коммунист это, ну, для меня прежде, ну, я думаю, надеюсь, и для моих товарищей тоже самое, думаю, что они это подтвердят, что коммунисты это прежде всего четкая система мировоззрения, базирующаяся как минимум на трех принципах марксизма, на трех постулатах. Это первый принцип это политэкономический, то есть это понимание природы эксплуатации через прибавочную стоимость, то есть суть то есть то, что сама природа эксплуатации базируется на вот этой вот прибавочной стоимости, это один момент. Второй момент: исторический материализм, дающий нам понимание природы классовой борьбы, то есть в чем заслуга Маркса в данном случае? Да? И, в, и Маркс об этом писал, и Ленин в, в своей работе «Государство революция». Что, скажем так, признание классов да, это, было еще и до Маркса. Это не его заслуга, не его открытие. Но заслуга Маркса гениальнейшая состоит в том, что он доказал, открыл и доказал, то, что именно прогресс, общественный прогресс двигает именно классовая борьба. Борьба классов. Ну и третий постулат марксизма это биомат, диалектический материализм. Уточню, не диалектика Гигеля, а именно диалектический материализм. Дающий базу для материального и научного понимания объективной картины мира. Вот. И соответственно, наши зрители Наши потенциальные товарищи, наши потенциальные соратники в борьбе при, э, скажем так, окидывании взглядом вот этих левых течений, при, э, скажем, э, потенциальной мысли об объединении, прежде всего должны себе задать вопрос, а к чему ведут э эти э, левые движения или так называемые левые движения, да? И к чему призывает. То есть э, наша э, наша задача именно ориентироваться на тех, кто э, поддерживает и базируется вот на вот этих вот озвученных мной трех основных принципах, постулатах марксизма. Кто отрицает частную собственность на средства производства, кто признает диктатуру пролетариата и последующее построение коммунистического общества. Вот, вот с этими Движениями мы, в принципе, готовы работать, сотрудничать и объединяться. Только так. Мы не выпячиваем себя как единственную верную точку зрения и единственную верную позицию. Мы пытаемся сами разобраться в ситуации, и основываясь как на теории, так и на практическом опыте. Если опыт практически покажет, допустим, ошибочных наших позиций, мы готовы это признать. Но э, наша цель именно объединяться на вот озвученных э, чуть выше тезисов. Поэтому, товарищи, думайте. Э, и еще, да, я вот забыл упомянуть, э, я говорил об этом в начале, что э, популярность левого движения, она используется в том числе и нашим классовым врагом буржуазии. И, соответственно вот этот спектр он также будет использоваться против нас против наших коренных интересов соответственно вот те озвученные движения которые которые сегодня о которых сегодня говорили товарищи на то есть ну для нас они вольны либо либо невольно ну, ведут э, к соглашательству, во-первых, к капиталистам, во-вторых, э, к дискредитации самого коммунистического движения, ну и в-третьих, э, слива в унитаз или в свисток вот этого, скажем, народного недовольства. А то, что они это делают вольно или невольно, ну для нас, собственно, это уже не важно. Сознательно они делают это или несознательно, главное результат. Для нас, для нас как, по, как вы как сегодня показали товарищи, ну, для нашего движения трудящихся за свои интересы, в большинстве случаев результат отрицательный. Поэтому думайте, товарищи, читайте, изучайте, анализируйте. Подписывайтесь на наш канал, пишите комменты, задавайте вопросы. Тема нашего следующего эфира понимание марксизма в мире а, а об участии о заявках на участие как я уже говорил выше пишите на нашу почту инфо ледокол собака -gmail либо используйте друг, другие каналы связи например дискорд наш канал либо на региональные группы наши пишите то же самое контакты все есть а я с вами прощаюсь. Я ведущий Мерзликий Вячеслав, член Союза коммунистов и стол. С вами было информагентство «Ледокол». Спасибо нашим участникам. Спасибо за внимание. До свидания.